Парень с девушкой сидят, она ему, пупсичек, назови меня как-нибудь ласково, он, курочка ты моя, она, а почему он? потому что на яйцах у меня сидишь.